Ребята, всем привет. Сейчас я нахожусь в автостанции города Сакраменто. Я снимаю со стедикама. Вы очень долго и много меня просили о том, чтобы я что-то сделал со стабилизацией. Так вот, я надеюсь, эта проблема будет решена хотя бы в те моменты и в тех видеороликах, когда я лечу куда-то отдыхать. Я выезжаю в город Сан-Франциско. Сегодня остаюсь там, ночую. И завтра я, ребята, вылетаю на отдых. Я думаю, что я заслужил я целый месяц хорошо так плодотворно плотно работал вы это могли видеть и можете наблюдать и еще будете смотреть моих видеороликах поэтому я выезжаю на Кипр, буду там может быть месяц, может быть больше напишу об этом в инстаграме, сообщаю вам на ютубе, ну а вы как и прежде следите, ставьте лайки, а я пошел на посадку Итак, ребята, мое путешествие продолжается сейчас, вот гуляю по Сан-Франциско ночному Я решил, что сегодня они не поеду туда ближе к аэропорту, чтобы там заночевать Поэтому снял здесь отель, а завтра уже с утра высплюсь, возьму такси Или может быть на общественном транспорте доберусь до аэропорта И вылетаю, ребята, вылетаю, и вам все это буду делать, естественно, показывать Красота, счастливые люди вокруг, блин, какое-то чувство, ребята, непередаваемое Вот, смотрите, чувака, а, я думал, его собака везет а он сам оказывается, катится. без собаки справляется, ладно? Ребята, я каждый раз, вот каждый раз я вам это записываю, и каждый раз я сам удивляюсь. Я себе представить вообще колхозный парень из Ершова. Не мог никогда в жизни, что я просто здесь окажусь. Идешь себе такой по центру Сан-Франциско. Вот здесь какой-то барчик. Просто ребята себе устроили здесь какой то ночлежку. Какой-то пристанище просто живут себе и ничего ничего не делают ребята а вот здесь дальше жизнь течет люди катаются тусят кто-то барчики ресторанчики ходят видите и так я понимаю ребята что по закону американскому калифорнийскому им сделать ничего невозможно вот видите они здесь тусят и все и ничего ты не сделаешь закон они вроде как не нарушают понимаете Ребята, ну что, с утра пораньше я выспался и приехал в аэропорт Сан-Франциско-Интернешнл. Ну и что же, идем на посадку. Мне прислала моя авиакомпания уже посадочный билет. Где здесь посадка? Вон там. Сейчас пойдем с вами куда-то позавтракаем и вылетаем. ребят. сейчас неудобно пользоваться вот этой стабилизацией. Сами понимаете, она у меня в сумке, она большая. Там огромный такой специальный бокс. Буду по возможности ей пользоваться уже на Кипре. Погнали. Короче, ребят, сейчас стою на регистрацию, а мне билет не дают. Сейчас вот женщина пока разговаривает, я ей сказал, вы должны что-то узнать. Я говорю, вы должны с боссом поговорить. Вы не правы. Похоже, что не она не права. А так устроен закон, так устроен мир сейчас, в наше время в ковидное. Похоже, я сегодня никуда не полечу. Короче, ребята, рассказываем историю. Я билет взял на Кипр еще неделю назад, может быть, две недели назад. Я этот билет брал, естественно, через авиасейл в поисках дешевых авиабилетов, блин, потому что все подряд его везде рекламируют, и я им воспользовался. И в прошлый раз я им воспользовался. И в прошлый раз были кое-какие -ко проблемы, но их удалось регулировать. Сейчас я купил этот билет. Он меня переводит на какой-то сайт kiwi.com. Я не знаю, что это за сайт, но вот тоже они билеты продают. И через этот Kiwi.com я уже, соответственно, приобретаю билет. Сан-Франциско, Амстердам, Амстердам, Кипр. Но ну, я и купил его а билет, не переживаю. Я позвонил в посольство Кипра, узнал, уточнил, какие документы мне необходимы. Они сказали дополнить форму, тест. Я сдал тест, заполнил форму онлайн 24, за 24 часа. Сейчас я прихожу на стойку регистрации, они мне говорят. Ты знаешь, твой самолет летит до Барселоны. Как до Барселоны? Он летит же до Амстердама. А с Амстердама я делаю пересадку и лечу на Кипр. Она говорит: нет, до Барселоны. А Барселону сейчас не может, не могут. Ни русские, ни американцы. Всем дорога туда закрыта. Ты туда не можешь попасть. Я говорю, мне туда не надо. Там хорошо, но мне туда не надо, я говорю. Она говорит: Извините, я не могу иначе, потому что билет туда, и я не могу вам билет коротенький дать. То есть ты как бы берешь билет оттуда, каким образом это киви хитрит? Каким образом она эту систему обманывает? Как она умудряется взять билеты. На такую длинную дистанцию, но потом меня пересадить где-то в середине с паршрута, что ли. Или, может, там очередной Лукашенко будет, который меня из этого самолета скинет. Непонятно, ребят. Я еще не понимаю, что происходит. В итоге, короче, билет до Барселоны. Барселоны ты полететь не может. Я с ним там спорил и стал час. Целый. Говорю, зовите супервайзера, зовите свое руководство. Я не знаю, ребят, вот на ваш суд это все выкладываю, публикую. Нифига, ребята, авиаселс не поиск дешевых авиабилетов. Не ведемся на эту рекламу. Но я это так просто не оставлю. 600 там, или 700 баксов я свои, конечно, потерял. Маловероятно, что мне кто-то их вернет, потому что самолет уже через час улетает без меня, ребята. Но свое негодование им точно выскажу. Сейчас я буду думать, какую страну мне следующую полететь, чтобы все-таки попасть на Кипр. Наверное, я сейчас возьму, посмотрю билеты куда-нибудь все-таки в мою эту. Помните, куда я хотел, как она там называется, страна-то? Албания. Может быть, в Албанию. Вот если я сейчас найду в Албанию, то я сегодня или завтра же улетаю в Албанию оттуда уже на самолете на Кипр. Примерно такой план. Короче, ребят, взял билет на сегодня, через 2 часа улетает. Все-таки я хочу попробовать сегодня улететь. Смотрите, какая огромная очередь. Просто все стоят на сдачу багажа. Но мне багаж даже сдавать не надо. Мне просто нужно получить тикет. Что, ребята, я, кажется, зарегистрировался. Я такой веселый, счастливый. Я просто меня... Ну, как вам сказать? ну Вы же знаете, когда вы планируете куда-то долго, а потом не получается. Ну, как-то расстраиваешься, правда? Поэтому это круто, что я такой быстрый вариант придумал. На самом деле, это не очень хорошо, что я так быстро-быстро сегодня хотя бы, потому что я потом думаю, что я творю вообще? Тебе надо, Женя, часочек взять, хотя бы позавтракать, я даже не завтракал сегодня, обдумать, знаете, варианты, разные варианты, с друзьями посоветоваться, что-то как-то, а я быстрее-быстрее, лишь бы что взять, короче, взял за 700 баксов, такой счастливый деньги потратил. Никогда еще так, такой, так счастлив не было от того, что ты потратил бабки. Но блин, тема интереснее, ребят, мне надо просто страны пополнять, мне надо много где побывать в этом году, у меня была такая цель. Много путешествий, много стран посещать и развиваться, смотреть, вам показывать. Это круто, круто, так что спасибо дурацкой авиакомпании этой, Kiwi.com и Aviasales, которые э, посредником выступают у них. Короче, видимо, ребята, вот суеты, вот вот этой суеты, постоянно в телефоне сижу, проверяю регистрацию. Я пропустил свой автобус, <laughs> не самолет еще, еще самолет не пропустил. Автобус и улетел, и уехал куда-то в другое место. Там вообще гараж, то есть там выезд. Да, ребята, вот сюда мне надо. Так, барышни похоже надолго, а я вот здесь. Я сейчас подхожу на регистрацию, опять какие-то проблемы. Он берет, проводит мой билет ПИК и такой, о май гад, говорит. Ай, думаю, черт возьми, ну что опять, ну когда уже я улечу? Он говорит, о май гад, и зовет, короче, чувак, а где какое-то кодовое слово? И он говорит, тут, да, да, вот эта тема, все понятно, давай, пойдем, пойдем со мной. Меня куда-то ведет, я говорю, а что происходит, что случилось? Он говорит, адишну скрин. А я думаю, что такое адишну скрин? Я не знаю, я в переводчиках говорилось, это типа дополнительная проверка. Я говорю, а, а с чем она связана? Ну, что, что произошло, почему это происходит, с чем это связано? Он говорит, ты, говорит, билет, наверное, недавно взял, да? я говорю 20 минут назад, он говорит, ну вот поэтому то есть они дополнительно проверяются в случае, если ну понимаете, да, подозрите, если чувачок взял билет, все люди планируют путешествие заранее, неделю, две, три месяца, да а кто-то и больше а, а тут взял чувачок какой-то 20 минут назад билет взял, что-то странно, знаете, резко вдруг сорваться он решил, очень похоже на какой-то этих, какие там Баширов и какой там еще был дуралей из России вот, и начали меня все проверять всего просто, блин, как, я не знаю кого, раздели меня там Ботинки сними, то сними. Ну, штаны, правда, с Майкой не снимал. Все остальное все снял, все достал. Электронно-оборудование. Такую специальную штучку везде-везде-везде везде проводили. Ну, в вещах моих. И ее на наркотики или куда-то пихали в автомат. Автомат им выдавал, что все круто, все четко. Чувак Чувак э, может ехать. Вот смотрите, Франкфурт. Вот мой гейт. G5. Смотрите, ребята, они на билете специальные такие штучки, дырочки пробили. Свидетельствующие о том, что я проверен и все нормально. И вакцинирован. Понятно. Ребята, меня по громкоговорителю вызвали опять какие-то проблемы перед самым вылетом. Мне просто дали новые билеты. Вы уже переживать начали, да? А я не начал. Я начал уже рассматривать следующий билет. Думаю, если нет, если меня из этого снимут, я полечу в Турцию. Я полечу сегодня в Турцию. Раз в Турцию уже на Кипр. Или в Албанию, а там на Кипр. Или в Черногорию, а там на Кипр. Короче, кипер я по любому попаду, во что бы это мне ни стало, ребят, я там окажусь. Посмотрите. Я сейчас начал проходить, и она говорит, вам нужна маска. Я говорю, я в маске. Она говорит, вам нужна маска. Я говорю, вы что не видите на мне маску? У меня черная была. Она говорит, нет, вам нужна особенная. Видите, как я дышу не? Я задыхаюсь. Посмотрите. А вот okay. Ну что, ребят, я в Германии, я прилетел. В общем, знаете, что я думаю? А что если мне схитрить? Короче, ребят, смотрите, я новую систему придумал. Видите, сзади меня стоят люди. Эти люди улетают моим самолетом, который летит из Франкфурта в Албанию, который у меня уже оплачен. И через два часа эти люди уже все будут, соответственно, в Албании. Но сейчас сложилась такая ситуация, что я зашел на сайт и увидел на Кипр самолет сегодня вечером, который улетает. Вот сейчас у нас 12, а в 8 часов, через 8 часов, улетает самолет в Кипр. Он лечит через Белград. Я вроде как и могу воспользоваться. Я сейчас его забронировал, 200 баксов еще потратил сверху. И, ну просто мне проще сразу, потому что мне на Кипр все равно добираться, а тут я сразу лучше отсюда улечу, чем я полечу сейчас в Албанию, потом с Албании на Кипр опять. Ребята, вообще ситуация интересная, Смотрите, сейчас я свой самолет не полетел. Он уже улетал, улетел, он уже без меня. Я хожу ищу стойку регистрации Сербия Airline. Не могу ее пока найти. Я так понимаю, что, ну очевидно, что все стойки регистрации находятся за пределами взлетно-посадочных полос, да? блин, ребята, я не обманул систему сейчас я свою компанию. это <с> как это люфганза, местная немецкая люфганза я ее пропустил, она улетела в Албанию, а новую, Сербию, я не зарегистрировался потому что я не могу онлайн зарегистрироваться, я им позвонил, он говорит подходите на стойку регистрации, а на стойку регистрации я не могу пройти, потому что да нужна виза и документы какие-то, чтобы попасть, круто-круто Поэтому что делать? Возвращаюсь обратно, мой самолет уже улетел, что делать, пока не понимаю. Но я в любом случае не расстраиваюсь, потому что они меня не могут здесь оставить жить. Так или иначе вынуждены будут мне помочь и куда-нибудь меня отсюда сбагрить, отправить. Так что все нормально, не волнуемся. Время есть, время на раскачку есть, как Путин говорит, правильно? Правильно. Сейчас знаете, что я придумал? Там есть customer service Lufthansa, то есть полностью аэропорта всего. Там очень много народу стояло, ждало возможности пообщаться с людьми. Пойду я, наверное, туда и попробую с кем-то пообщаться. Наверное, там мне регистрацию смогут сделать, потому что если в такой ситуации человек попадает, что он делает? Прописывают его в аэропорту Франкфурта? Ну, вряд ли. Какое-то решение этого вопроса есть. Короче, Ребята, вроде бы все нормально, вроде бы я регистрацию прошел онлайн, у меня это сделать удалось. Там огромное количество народу, тоже те, те, те люди, которые столкнулись, но, видимо, еще и большими проблемами, чем у меня. У меня, я так думаю, по сравнению с проблемами этих людей, вообще не проблема. У меня вообще ерунда, потому что там люди сейчас за голову держатся, что делать. Тесты какие-то, не тесты. У меня вообще все под контролем, все нормально, времени много. Сейчас буду чем-то заниматься, я не знаю. Может, поспалю где-то, завалюсь на дороге прям. Я не кушал нормально уже сутки. Ничего мясного абсолютно. но вот взял две сосиски и попить. Пить стоит 4 доллара, остальное все где-то еще 12-13 долларов. Где-то на 17 долларов все вышло. Ребята, у меня буквально уже через час начнется посадка на мой рейс. И вот я сейчас сижу, ребята, и пытаюсь написать какой-то отзыв, какой-то запрос на возврат средств это в это приложение Kiwi.com. И знаете, зашел я на сайт почитать отзыв вы сами это можете сделать но здесь ни одного просто положительно не хожу дурит нашего брата находясь в испании купили билеты смотрели мадрида вроде билет нашли подходящий цене кто узнал известный поисковик селф, вдруг на проверку оказывается киеве короче везде просто минус минус минус нет не, короче не возвращает средства за отмененный рейс ужасно нервничаю что останусь без билеты и у всех ребята поэтому надо проверять но почему не проверял Потому что я доверился авиасейлс авиасейлс вы знаете рекламирует довольно такие серьезные блогеры и я не знаю что делать я конечно же тоже свой отзыв оставлю я вам просто рассказываю что никогда не пользуйтесь ни авиаселс, ни киви либо если пользуется авиасейлс будьте внимательны куда он вас переводит да не нужно ему просто так слепо доверять как доверял я такая вот ерунда может случиться я сейчас наверное, напишу какой-то пост в инстаграм последний будет мой внизу в комментариях и в описании прочтите может быть и вы сможете на эту ситуацию как-то повлиять может быть написать на это киви у них службы поддержки в россии нет только американская американцы за они говорят там мы ни при чем а нам пофигу наверное у них инстаграме сейчас я отмечу в посте авиаселс тоже отмечаю в посте но ну, а вы как сможете помогите может быть совет какой то дайте где можно об этом написать. Ра ладно, если они не вернут деньги, я уже как бы с этим смирился. Но хотя бы я хочу вам всем рассказать об этом максимальному количеству людей, что там работают мошенники, безобразники. мы в Белгород поздно пролетим и я не успею на стыковочный рейс который летит который летит в ларнаку вот будет весело правда в общем ребят ну что я в Сербии пересадочку делаю еще три часа я прилетел в Ларнаку. круто не хотели пускать система не давала не позволяла посадить меня в самолет написано было на это okay, not нота okay for борт написано было у нее красно у всех пик пик зеленый у меня красно он говорит начал звонить куда-то узнавать я думаю опять мне придется доказывать у них понятия какая-то несогласованность и эти не знают правила для кипра серби и другие любые Поэтому все время они спрашивают, а че, какие документы, а че тебе нужно, а виза какая нужна, нет, и система тоже не понимает. Мне виза не нужна. Мне нужен только тест на COVID. Позвонились, а, да, можно. Так, ребята, на выходе вас фильтруют. То куда? Кому, кому на адресироваться, а кому не нужно? Мне нужно. Полло. Right. Вообще я уверен, что это процедура фейковая. Вряд ли они кого-то здесь выявляют. Идем на выход, ребята, и мне уже мой товарищ сказал, сколько должен, должно стоить такси. По-моему, 15 евро. Поэтому я сейчас буду таксистам ходить и предлагать. Хочется поехать в кровать лечь уже сколько. Я я добирался, кстати, ребят, часов, наверное, 30-30 с небольшим, даже представлять. Пакет сквер стрит. 15 евро. 15 евро. Короче, мне Женька сказал, что у нее 109, 109 номер. Я сюда пришел, а там какая-то женщина говорит, что надо? Быть? Ну только на каком -то своем языке, я говорю, открывай. <смех> Блин. Я таксист не в тот отель привел. Офигеть! А на ресепшене мужик пустил меня, представляете? Он говорит, а куда тебе? Я говорю, ну, у, меня, у меня номер 109. Он говорит, а ну ладно, иди. Говорит. Там что-то, там подруга или друг? Я говорю, друг. А там, была, а там была подруга какая-то, но она меня не ждала.